буквально 7-8 минут прямо по кабинету Crowd Краудван сейчас покажу перспективы, что это за компания и почему в ней надо срочно участвовать, конечно. Значит, давайте посмотрим. Краудван это шведская компания, краудинвестинговая, которая не имеет своих продуктов, но в которую просится очень много компаний со своими продуктами, чтобы их раскрутили. Президент компании Швед, миллиардер, в Википедии есть. И бизнес его заключался в том, что он брал неизвестные компании, и сделал из них конфетку в блестящей оберточке и выводил либо на продажу, либо на IPO, либо на NASDAQ. То есть повышал капитализацию много-много раз на порядке. Соответственно, эту же схему он делает в Crowd1. Первые две компании, которые взяты на раскрутку, это Affilgo и Mixer. Affilgo компания уже готова, ее раскручивали 10 месяцев, и сейчас она запускается по всему миру. Это азартные игры, здесь 18 азартных игр на этой платформе, от казино, лотереи, там, Blackjack, покера и так далее. Соответственно, мы можем буквально последние дни, может быть недели, приобрести доли акции, которые будут приносить прибыль всю оставшуюся жизнь от деятельности этой компании, то есть от прибыли. Да? Ну, казино никогда в проигрыше не бывает, я думаю, это каждый человек понимает. Чтобы понять где уже Афилгоу запускается. Давайте в «Новости» нажмем, и мы увидим. Вот буквально от 11 декабря вот, мы видим, первая страна была открыта Гана в Африке. Подключился крупнейший онлайн-оператор игр, именно онлайн-игр, это Bitway, и теперь это в Гане. На следующий день мы видим, подключилась Нигерия. То есть до Нового года будут подключаться страны Африки. Если вы думаете, что в Африке живут люди, которые не азартные, не играют в азартные игры, или там население мало, бегают с копьями до сих пор за жирафами, это не так. Это совсем не так. Давайте вернемся, посмотрим. Соответственно, подключение после Африки будет уже Азия, Европа, Америка и так далее. Все это мы планируем буквально за месяц-полтора максимум подключить весь мир. Значит, доли при покупке пакета в Crowd One мы получаем. Видите, здесь Owner Rights называется. Это доли владения. Ну, видите, переводчик включен сразу перевод идет владелец прав, то есть права владения, да? Вот посмотрим, Афилго у меня доли куплены на ну, почти полторы тысячи евро, и второй компании тоже на полторы тысячи евро, это компания Миксер, которая будет еще раскручиваться и запускаться где-то полгода, 8 месяцев, максимум 10 месяцев. Соответственно, здесь более 20-30 игр, это социальные игры, это квесты, бродилки, стрелялки, обучающие. Все. В... То есть это не 18. Вот Афилково это 18, азартные игры это социальные игры. Давайте посмотрим, откуда у нас может быть доход. Вообще пойдет доход. Доход пойдет, понятно, с прибыли игр, то есть компания получает прибыль, делится по договору с Crowd One. Причем мы как суперпартнеры взялись за раскрутку этих компаний, поэтому прибыль будет более 50, до 80% прибыли они отдают в Краудван. Компании будут здесь добавляться и совсем не обязательно, что это будут компании игровой индустрии. На последнем лидерском совете сказали, что уже 36 компаний просятся в Краудван зайти. И, скорее всего, мы предполагаем, что в ближайший месяц третья компания будет добавлена, и, возможно, это будет с туристического сегмента компании. А прибыль предполагаемая будет идти от э, игр в мире, понятно это, на дивиденды. У кого сколько э, вот этих долей. А вторая возможность получать прибыль – это реферальную ссылку, Именно на игры мы можем давать, ну, рекламировать, так скажем, непосредственно игрокам, непосредственно в игровые чаты. И люди, приходя в Филгоу по вашей реферальной ссылке, делают какой-то товарооборот, играют на деньги, вы получаете дополнительно бонусы. А третий вид дохода – это стоимость. Как мы видим, стоимость доли миксера сейчас на сегодня 2 евро, но вот видите уже с 13 декабря сегодняшнего дня будет повышение и уже будет 2 с чем-то, да, там 2,1 и постепенно растет до осени до 5 евро. Почему это важно? Потому что тоже в ближайшие полтора месяца будет создана биржа для продажи этих долей. У нас мораторий, как у акционеров, на три месяца. То есть мы не можем продавать эти доли три месяца перед, ну, с выхода на биржу, чтобы не обрушивать цену. И, соответственно, получив первые дивиденды через три месяца, мы уже будем понимать доходность. И, возможно, никто и не захочет продавать эти доли. то есть Потому что, как вы понимаете, эти доли, Будут нас кормить всю оставшуюся жизнь. Каждый день люди играют, проигрывают деньги. Казино получает прибыль. Эта прибыль распределяется на нас, акционеров. По миксеру, По миксеру сейчас доля стоит 50 евроцентов. И тоже идет повышение за вот эти 10 месяцев раскрутки, которые я озвучил, до более чем 2,5 евро. Так, смотрим дальше. Вот здесь мы можем посмотреть онлайн-регистрации. Видите, Колумбия, Аргентина, Великобритания, Филиппины. А вот здесь списочек последних регистраций. Регистрации оплаченных, да, понятно. Филиппины, Колумбия, Колумбия, Аргентина, то, что мы видели, Англия. Филиппины, Колумбия, давайте Южная Африка, Хорватия, Польша, берег Слоновой Кости, Украина даже есть. И как мы видим, Нигерия, Южная Африка, Парагвай, Словения, Бельгия. Очень большая география. И как вы видите, русскоязычный рынок практически не представлен. То есть мы взялись ну, буквально меньше месяца назад. И в компанию зарегистрировано уже 900 и оплачено, главное, самое главное оплачено, то есть акционеров 900 тысяч человек. А нас, русскоговорящих, минимальное количество, но это дает нам как раз шанс, шанс построить структуру и зарабатывать большие деньги. С сегодняшнего видео в основном для инвесторов. Отдельно я запишу, как здесь можно зарабатывать деньги по партнерской программе реферальной, через приглашение, рекламу. А сейчас больше будем все-таки говорить о том, что мы получаем на вот эти доли. Да, как я говорил, здесь три возможных дохода. И самое главное, о чем я хочу сказать, доли Афилгоу заканчиваются. Это последние дни, максимум недели. Как только Афилгоу будет запущена по миру, этих долей больше в продаже не будет. И, соответственно, мы ждем после запуска, через три месяца, уже начисления первых дивидендов. Поэтому, ребята, торопитесь, надо успевать, мы запускаем... Практически ежедневные презентации, рандеву на русском языке, поддержка, консультации. Обращайтесь.